12 августа на седании Даугупилской городской думы было принято окончательное решение о выплате компенсации тем жителям, жилищные условия которых ухудшились в результате строительства пути провода на улице Смилшу. Общая сумма в размере 153 тысяч евро для 17 жителей будет выплачена за счет статей городского бюджета средства на непредвиденные расходы, а также приобретение и снос недвижимости, развития территорий. Наконец-таки в течение последних двух лет думе удалось принять решение о выплате компенсаций тем жителям, которые которые остались под Подмостовье. Фактически дума депутаты Думы показали политическую ответственность за те неправильные решения, которые были допущены ранее. И наконец-таки перестали сортировать жителей, к, с одной стороны, привилегированных и других, за счет которых за счет ограничения прав которых можно реализовать такого рода проекты, как путепровод в расстоянии метра от домов. Основываясь на 105-ю статью Конституции Латвии, объекты недвижимости по адресам улицы Смилши номер 1, 1А, 2, 3, 4, 6 и 8, а также их окружение, неоднократно проверялись как на условия проживания, связанные с уровнем шума, ограничения солнечного света и загрязнения, так и на изменение рыночной стоимости недвижимости, вызванные постройкой путепровода, включая ущерб в виду из окна. Согласно оценкам экспертов, снижение цены на эти дома и квартиры составила от 35 до 68 процентов. В результате проверок был рассчитан объем компенсации для владельцев жилья, который учитывает расположение жилых объектов и степень вызванных проектом пути неудобств. Со стороны самоуправления был налажен тесный контакт с владельцами недвижимости, в том числе и до соглашения о степени компенсации. Все это рассматривалось в индивидуальном порядке. Теперь после принятия окончательного решения каждый владелец упомянутой недвижимости будет приглашен в самоуправление для подписания административного договора. Выплата компенсации должна быть осуществлена до 13 сентября людей мы уже знаем, можно сказать, что мы знакомы даже лично, то есть все контакты у нас есть, то есть люди будут приглашены, каждый отдельно, дому на заключение административного договора. Дома должна выплатить компенсации до 13 сентября. Если до кого-то не удастся дозвониться да, или по каким-то причинам человек не находится на месте, не надо беспокоиться, то есть будет выслано письмо. В случае, если по какой-либо причине самоправлению не удастся связаться с владельцем жилого объекта, будет выслано приглашение на декларированное место жительства, и тогда персонал сможет явиться на подписание договора в удобное для нее время. Сюжет подготовил отдел общественных отношений Марьян. Кейтинга дал выпуск в